Приветствую, друзья, всех на своем канале. Сейчас у меня осталось три турнира. И из них один самый такой вот крупный турнир. Значит, Боин Фот. Это биг-турнир, гарантия 10 тысяч долларов. ФОД за 3,30. Значит, участников у нас было 4068. Сейчас осталось 396. Ну и почему я вот решил его поставить на запись. Мне вот интересно так вот, да? Вот на... на данный момент мы занимаем пятое место из 395 человек оставшихся. Вот давайте попробуем дойти до финального стола. Все-таки как раз, казалось бы, все шансы у меня на победу. Ну вот, посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. конечно был бы очень приятно бы затащить такой турнирчик бы так король 2 выбрасываем сейчас у нас без 15.11, просто у меня дома уже ложатся спать поэтому я так вот в пол голоса буду немножко общаться сам собой или с вами 5-3 на этот выброшу тут что-то у меня тоже оказался э, самый почти чиплидерский стек откуда-то 37 тысяч ну ладно так и тут у меня 82 хочу по призовым на первое место 500 долларов в принципе тоже хорошо тоже отлично поэтому здесь у меня пока что так 6 король 812 место тут в принципе 200 долларов ну опять же повторюсь самый такой хитовый турнир это вот стол красным цветом за которым я вроде в принципе очень неплохо иду и мое место так вот неплохо смотрится. Но у нас еще почти, скажем, 400 человек впереди, поэтому покер он такой, как погода, изменчивый, поэтому тут будем надеяться, что удача будет в моей стране. И меньше переездов, больше. Пускай фишки нам будут сыпаться пускай все сбрасывается нам 261 черви давайте зайдем не стал я рейсом заходить так но ну здесь игрок очень аккуратно играет и в принципе я думаю с какими нибудь премием руками он бы ставил, поэтому я думаю ставку в районе два больших бленда будет достаточно, чтобы получить информацию. Да, в принципе он сразу падает. 3-4 ну, тоже буду играть. Я думаю, наверное, одномасные коннекторы, стоящие рядом, можно зайти таким вот мини-рейзом. Ну, надеюсь, у нас тоже будет все отлично. Ну, 6-4 опять же, у нас третий раз подряд одномасный коннектор, но я здесь не буду рейзом заходить. Uh, 3600 да ну давайте я буду калировать 3600 это будет кол 64 принципе uh, два раза мне удалось попасть во флоп где я словил две пары 64 вот, в таком образе был на флопе и в принципе два раза я так сказать урвал на неплохие банки поэтому давайте попробуем может быть еще раз мне повезет нет ничего не выпало, поэтому просто выбрасываем, не будем здесь э, ничего ничего экспериментировать 4 6 ну, я, пожалуй, тоже здесь заколю. Просто, как сказать, э, поддержу свой большой блайнд. Ну, и, в принципе, 4.6 не так далеко друг от друга стоят. Ну, единственное, что они разномастные. Так, здесь у нас до 400-800. Был рейс, в принципе. То, я думаю, кол нормально будет. Ну, и такой мы, в принципе, отлично хлопуем нам 2 4 7 туз нужен Так, ну, в основном за этот стол я буду смотреть, комментировать. Тут э, две дамы, я тут рейдом зашел, но это э, тут не так важно, конечно, как вот. Ну, тоже, конечно, тут 200 долларов на дороге не валяется. Ну, Давайте все-таки у нас, скажем, главный, главный стол будет. Красненький. На двенадцатое место мы переместились. Максимальный стек у нас почти 350 тысяч. Ну, Дама короля тоже буду калировать. Но здесь вообще ничего не пришло, поэтому... Поэтому просто выбрасываем свою руку. Хотя... Как-то подозрительно все. Я попробую поставить. но ну, это блеф, конечно, в троих. Я не знаю, он маловероятен. Но здесь был чек, опять же, от двоих людей. Если у них был туз, я думаю, бы они бы ставили. То есть, три человека сидят и давать смотреть бесплатную карту. Поэтому тут я решил просто поставить и попробовать. Да, вот так мне удалось, конечно. Забрать тоже достаточно неплохой банк. 18 тысяч с половиной фишек через четыре минуты у нас друзья будет перерыв поэтому после перерыва приглашаю всех дальше посмотреть видео чем оно закончилось. и кто занял первое место. та та 10.8. Бросил. М -м, вот казалось бы, да, вот всегда вот 4000 человек было, 333 осталось. В чем проблемы? Да? 332. чего сложно дойти до финального стола? М -м. Но покер это как на вулкане это поэтому покер он непредсказуемый и бывают люди занимают скажем первое место а через две-три минуты можно сказать выбывают из турнира Поэтому вот в этом-то вся и проблема, что здесь не будет так, что ты сюда будешь на девятом месте. Здесь может быть вы и на восьмое место падать, и на первое. Такой, знаете, вроде как и можно что-то предположить, но тем не менее хочется сказать, что покер это такая наверное все таки непредсказуемая вещь. Так что госпожа удачи, пусть будет с нами. Ну а мы друзья отправляемся на перерыв, поэтому приглашаю всех после перерыва смотреть дальше мое видео закончился у нас перерыв продолжаем играть у нас те же самые три турнира но я стал писать не сразу после перерыва а вот уже прошло 22 минуты и на данный момент мы занимаем 22 место осталось 244 человека значит напомню что было у нас 4068 человек осталось 244 значит вход на турнир 3 доллара 30 центов гарантия 10 тысяч долларов и первое место у нас 1000 долларов 60 1626 долларов В принципе неплохие призовые поэтому давайте настроимся на серьезную игру Uh, так, 4,7, двое прочекали. У нас есть, uh, в принципе, пара, но она младшая, так сказать, поэтому сейчас посмотрим. 7,4. 3000, да, 603 у нас, uh, я подсчитываю Шан, шансы банка. 3000 кол это в принципе это 15 ну принципе кол нам выгоден 3000 фишек у нас есть семерка но ну, здесь опять идет ставка то есть у нас я думаю здесь рука проигрывает Так, ну а здесь у нас получилось как-то вот набрать. Тоже у нас сейчас опять мы тут... <coughs> ну, чип-лидер мы за этим столом. На самом э, деле у нас чип-лидер общий 183 тысячи, поэтому... Так, 64 будем выбрасывать. нам надо стек свой наращивать поэтому предлагаю э, ну, разыгрывать скажем такие более выгодные руки но вот сейчас рейс был четыре половиной тысячи то есть 10 9 валит буду выбрасывать вот видите получилось что но ну, просто рейс был достаточно приличный То есть, тут три больших блайнда но гейт валет конечно это минусовый кол конечно если знал я что попаду с девяток так здесь Туск король, дама король, что, дама придет сюда? Бывает переезд. Нет, туск король забрал, но, ну, в принципе, справедливо. Ну, 8-10 будем выбрасывать Роль 7 тоже конечно, тут выбросы. Три семь тоже не вариант разыгрывать, поэтому нашу задачу сейчас подловить кого-нибудь и. неплохо в виле на тузиках прям нагрел двоих давайте посмотрим как 100 тысяч было до да? увили рис а, Алын. Алын и кол в принципе неплохо попали ребята Туз король-то свалит. Прекрасно, прекрасно. Так, на 10 король я решил рейзом зайти. Ну есть десятка, попробую чек-рейс сыграть. думал что он поставит но в принципе здесь смотрю довольно таки аккурат аккуратно играют игроки в принципе конечно 200 человек осталось здесь 400 а здесь 800, такое вот у нас удвоение, но ну, опять же давайте нам удачи на этом столе, чтобы было в принципе хорошая рука 3 700 мы будем калировать. довольно таки а, аккуратно я так предыдущую раздачу если всем скажем так оценка моя но я буду калировать, 1 однозначно его рейс Надеюсь мы попадем к какую-нибудь топ-пару. Да, вот у нас даже ни одной нету крести. Очень жаль, конечно. Просто выкидываем. Здесь я буду тоже коллировать плюс 8 одномасный, поэтому хотя здесь рейс конечно тут так 1700 но ну, где-то три больших блайнда был. Ну, будем делать кол. Да, опять мы не попадаем. Поэтому просто выбрасываем. 4-6 тоже выбрасываем. Немножко спать хочу, но надеюсь пройдет. 8.3 ну, давайте рейсом зайдем, в принципе, здесь в поздний. Поздней позиции. Так, опять мы тут не попадаем, бульрейзером. Дама. Давайте сделаем продолженную ставку. Здесь нас э, двое закалировали, поэтому <смех> просто выбрасываем. Прям неплохо я рейзом, конечно, зашел под кого-то. Хороший банк тут. Но здесь вот порядка тут прилично. Это, наверное, поскольку. по 25 тысяч. Да, и у нас вот уже на 49 место перебросили, поэтому бленды, в принципе, такие хорошие. Нам остается только надеяться, что какие-нибудь монстры к нам зайдут мы. Как-нибудь. Сыграем не п... хорошо. Хорошо сыграем. Да, повезло. С девяток. Так, нас за другой стол пересадили. Ну, будем наблюдать за этим столом, что происходит. Туз, я думаю, что 3б будем делать. Тут рейс был, Наверное, кол, кол, кол я сделаю. Надеюсь, что Туз дама придет. Нам надо все-таки набирать свойств, увеличивать количество фишек. тут выбивать там дама король что-нибудь дама 5 туз вполне думаю туз король скинет ну Слышим. на 8.4 здесь вот тоже кол четыре с половиной буду сбрасывать хотя в принципе такой флоп может быть и неплохой но опять же говорю для руки которые заходить В игру она конечно минусовая так думаю <smart> okay. <noise> 9 валет тоже выбрасываем, пока что у нас тут такое немножко затишье, будем ждать карты, у нас порядка около 30 скажем больших блайндов, поэтому есть время подождать хорошие руки. Здесь тут свалить буду при бетам играть. да он вот у него house хаус и он побоялся делать даже ререйс. Ну, тут с 10-три бытами дошел с двоек отлично Король, ты нам нужен. Да, валит не оказался. Король не пришел. как мы здесь уже конечно нос и вот уже вольты. вышли на первое место в принципе но так 5000 но ну, 12 две тройки буду колировать надеяться ну, что нам тройка доедет надеюсь нам повезет тройка пришла но ну, в принципе две трефы тут очень надо так аккуратно играть Так, друзья и у нас пятиминутный перерыв начался поэтому э, после перерыва продолжим писать наш турнир а пока что идем все на перерыв так ну что друзья закончился у нас перерыв продолжаем запись делать э, нашего видео э, у нас в принципе э, за основным столом осталось 133 человека ну и мое место 52 -е. А на данный момент а, следующая выплата у нас 12 долларов 20 центов. Ну, а наша задача, конечно, желаю все вот в эту тройку попасть. Малец король Риза будет заходить. И у нас Аллы идет от игрока. Но я тут, конечно, буду сбрасывать все-таки. Давайте будем аккуратно играть. Не уверен я, что Валит Король, конечно, хорошая рука. Можно сказать, даже сильная рука одномасная, но э, не для кола. Чтобы нам калировать Алын. В принципе, ну почти размер нашего стека. Поэтому, друзья, тут я был, был вынужден выкинуть свои карты. И... Тем самым, так, 3-4 я буду здесь код делать. Не попали, в принципе. Ну, хотел здесь что сказать, что дам короля мы выкинули в том плане, что будем надеяться, что нам придет лучше рука и, в принципе, благодарит за нас, за этот фолт, Потому что, в принципе, мы были... Подъем ставки делали, были вынуждены сбросить на Аллен свою, своей даму-король. 5-9 я пожалуй заколю здесь колл 7000 3 мы уже поставили еще ну, тут 5-9 но сейчас тем более для нас колл выгоден но одномастные карты нам восьмерка нужна У нас только 8 пока спасает. Тут четырнадцать тысяч, конечно, уже. Рейс большой. Если сходить с того, что рейс у нас делал Лев, то возможно есть такая вероятность, что у него будут э, сильнее карты, там Короли Тузы, к примеру, там. То есть он будет трибетить этот рейс. И поэтому нам невыгодно кол здесь сделать. На мой взгляд, я так считаю. Так как после нас еще сидит агрессор который делал да вот он кол делает и в принципе я думаю что это э, какую-то ловушку он готовит я думаю сейчас подъем будет с его стороны я думаю должен быть то есть уже здесь нельзя давать бесплатные карты тут надо добирать если есть какая-то рука у него но я думаю что он будет сейчас ставить ну, в принципе, по игре... нам Я вижу это так. Но ну, я думаю, здесь районе полбанка. Где-то даунс он ставит. Ну, 70... Чуть меньше полбанка он ставит, в принципе, чтобы выгодно. Выгодный кол был для игрока из Бразилии. здесь король дамы я тоже буду играть, в принципе. Ну даже, наверное, если будет рейс, я запушу. Ну да, здесь был рейс, поэтому, как мы договаривались, здесь будет алын на, на даму король. Ну, надеюсь, там будет дама валет, король 10, король 5. Uh, ну здесь туз я буду 3 бетить. У меня тут поздней позиции есть шанс забрать блайнды. Mm, тут тоже алын пошел. Но здесь я вынужден сбросить. здесь буду играть надеюсь все сбросят ну и тут мы друзья будем пушить У нас в принципе две восьмерки 6 тысяч большой бленд и тут я решаюсь конечно вот на такой шаг как запушить М Ой. да доехал тут ему туз да очень жаль но куда деваться 10 да мы тоже будем играть тут я тоже наверное буду 3 быть все таки и... но ну, буду играть конечно Король дамон, валым пошел. Ну, в принципе, тоже хорошо рука. Но я тут буду калировать, конечно, и надеюсь, что нам повезет. Да, друзья, нам не повезло. Мы заняли здесь 115 место и таким образом покидаем этот турнир и 14 долларов конечно это не те деньги которые конечно которые хотелось здесь бы выиграть но тем не менее тоже приятно Так, тут 4, ну... Тоже буду подъем делать, в принципе. У нас тут... Один стол остался тут. Мы первое место занимаем. Ну, не знаю, конечно, хотелось за красным столом все-таки выиграть. А тут... Так, вот нам... Не совсем, но нам тут десятка нужна. десятки ладно друзья в принципе вот так у нас закончился такой вот исход у нас был за нашим главным столом поэтому всем спасибо за внимание кто смотрел данный ролик тут в принципе я буду доигрывать но записывать пока что я не буду тут I <laughs> love you